Thank you. первым же выстрел. Прекрасно, Беатрикс и прекрасно старший Буркад. Лединга два раза промазал, промаки у Верндалина Мартена. Буркада. Последний выстрел шикарно точно! И на Буркад я попадал, Жангием, Беатрикс, Линспер. Четыре секунды. Четыре человека, уважаемые друзья, это после, после. water where by he water vedere il governo no no Несколько кандидатур. Вот уже вроде бы Каралькевич, который твердо на протяжении сезона был уверен, что надо уходить Теперь вроде уходить не хочет Но опять-таки, по время тренер хороший Может быть, передумал Все это во благо команде, но тут тоже могут быть какие-то различные варианты Но ну, а между тем у нас третий огневый рубеж И мы видим, как плотно мы нашли сейчас подземные пара Уже идет первым Ну и в этой группе Антон тоже Вот that people probably oh, не только берндайные, еще и Симона Пуркана, Марага 13-14, на трибунах. Но здесь, кстати, я хочу сказать самые теплые слова в адрес тех людей, которые стояли у истока создания горш чемпионов. И передаю горячий привет моим друзьям и подписчикам, Скадию Александру Факу, тем людям, которые очень много сделали для становления горш чемпионов, которые создали высокий стандарт в Москве. И вот теперь уже этот в итоге стандарт ⁇ это нами чемпионская, если бы не сказать. Только чемпионская а, несет семи. Разве не гибели чемпионов, безотловных чемпионов, те люди, которых мы видим, те соревнования, в которых они принимают участие. Что творится на тримунах? Это просто фантастика. Тем временем Шикурин продолжает лидировать. Непредсказуемая, сверхнепредсказуемая гонка. Так вот, и четвертого рубежа 8 секунд отделяет Мартена Буркада с Юрнтальным. Они а на второй третьей позиции. Вот Шипулина, дом, Шипулин и стол. Плакат Шипулин Генин. Вернее русской, который вчера был таким хедлайнером настоящим. На жемчужине Сибири. Итак, впереди последний круг. Промокций. Воличевская. Будет стараться, конечно, Игорь Ильича, что он подъедет на завязать борьбу. У нас дальше совсем немного остается времени до финишного отрядка. И подликующие крики трибун, под стом и под лопли. Вот что происходит, когда побеждается отечественник, по уважаемые друзья. Ну, Антон первый. 4. 1 промах у Шипулина, 2 у Пуркада, 3 у Берндалина, 2 у 3 Уинла. Препарат гриппирон. Это просилация к лечению простого. Да. Смешно, котлета Сочный карри гриль, банидор и салат с горячей пицей. Пицца гриль по вашим просьбам снова в Макдоналдс. Прогрессивный дизайн, Чистый. коробка, а автомат, надежный двигатель, супербыстрые ложки и спортивные сидения. Нереальный грайн. А еще? Да, да. А еще кузов люкбэг и большой неиспользуемый задник. Только в апреле при покупке Шкода Рапи. Мое мнение, что у него очень мало опыта в таких гонках, да, это все-таки шоу определенные, какие-то эмоции. А то он уже, так скажем, битый калач, у него все получилось, он показывал эмоции замечательные после последней финишной среды. И также показывал эмоции в Я не выходил еще на улицу, но они профессионалы своего дела, и я думаю, что они не могут питаться. секунд. А, это программа Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Говорит, показывает стадион Геолог. В Тюмени годка чемпионов. И давайте посмотрим, как готовится этот стадион, эта арена а, к проведению данных соревнований. Работа была проделана мощнейшая, кропотливейшая. Но самое главное, что сегодня без сучка, без задоринки проходят соревнования. И снова фантастический стандарт проведения соревнований демонстрирует в Тюмени. Так, подготовка Геолога Далее получат призеры тюменской гонки чемпионов. Надо сказать, приличных размеров и достаточно увесистая. А это кубок, который получит пара победителей. И главное нововведение Тюмени что кубок будет не один. Теперь их будет два и делить, может быть, даже пилить трофей, не придется. В целом, без кубка гонки чемпионов не меняется с 2011 года. Основание из мрамора, сфера из позолочной стали и Мимо, э, так сказать, непосредственно э, спортивной программы, еще пришлось заниматься такой мощнейшей программой культурной. И вот что в итоге из этого получилось, уважаемые друзья. Чемеет дни спортивных соревнований это не только биоплод, но и культурные мероприятия. Например, сегодня Евгений Гараничев и Калибир участвуют в кулинарной битве. Посмотрим. это обычно берут. We can но no. только о заслугах Рикогроза как спортсмена, потому что у нас в истории были да, случаи, когда великие спортсмены не всегда становились хорошими тренерами. И, конечно, очень важно это то, что он зарекомендовал себя как тренер. Учитывая то, что до этого он работал с отборной Германии, и сегодня мы видим их результаты, можно сделать все-таки предварительную оценку об этом человеке, Если справки и переговоры, то, в общем-то, достаточно большое количество молодых немецких спортсменов, которые прошли через его руки и начинают показывать серьезные результаты. Я думаю, что здесь важно. Но, во-первых, у нас не только в биатлоне, а, к сожалению, вообще в спорте существует некое такое предупреждение, что придет иностранец и совершит чудо. Никакого чуда не будет, надо настраиваться на серьезную работу. Надо проговаривать жестко условия контракта, условия того, что мы хотим от этого тренера. И, конечно, иметь возможность в любой момент этот контракт прерывать, Чтобы не было никаких, э, у человека чтобы не было никаких, скажем так, ощущений, что... Э, ну, мы имели такой опыт, когда сжимались от старта к старту и говорили, что вот через полгода произойдет что-то. Мы должны иметь возможность оценить работу этого тренера по итогам первого сезона, мы должны иметь возможность оценить работу этого тренера в период предсезонной подготовки и уже по ходу Кубка мира, как он подведет команду к чемпионату мира. И если нас не будет что-то устраивать, мы должны иметь возможность что-то резко поменять. Я считаю, что это очень важно. Это будет стимулировать тренера постоянно быть в форме. Это постоянно будет Yeah. Он периодически высказывает в прессе, да, вот если там будет Вилукина, я останусь в команде, не будет Вилукина, сейчас это говорю. Спасибо. На Я желаю Чемене нести не сидя стиз... не стиз... вот этой планки, потому что перед ней еще много чего интересного. А, и в лыжах, и в биатлоне, и на Жемчужне-Сибири, и на геологе. Владимир Явшу, губернатор Чеменского, все у А сейчас слово коллеге Требанова, который там на биатлон футбольном поле готовится. Это в интервью опера прямой опера продолжается. И давайте вспомним, что был накануне в Жемчужине Сибири. Торевнования на призы губернатора Чеменской области совершились во многом неожиданно, но все-таки прогнозируемо. Внимание, Дэка. Ворожье, в прошлом день, чудесный. Погода, как интересовали спортсмены, трассу не испортила, но неприятности участникам доставила. И вправду стреляла хорошо И бежала еще лучше Но на квоты с самого начала тело другая Дарья веролайнер. Белорусская спортсменка Первые пять Разного победу в мужском мегамостцарте зрители ждали противостояние Лучше Антона, и должен был выиграть но произошла эта неприятность мне очень жаль пытался честно играть кричал его после а, того как увидел, что он поехал прямо пытался его не погрануть чтобы он быстрее повернул обратно но он меня, к сожалению, не слышал я пошел на круги потом увидел, что как раз а, будем уходить qui vous a dit Четыре промока, но я не расстраиваюсь, это все-таки праздник. Все хорошо. подойти. А сейчас давайте посмотрим а, сюжет на тему, что же берут в дорогу с собой биатлонисты, потому что много приходится переносить, стаканы, постоянно и все такое прочее. А, мы продолжаем. Биатлонисты <іарро> летают <all> даже чаще. Вот наши коллеги из Азии решили в суках иностранных спортсменов. Хорошо хоть разрешение самих атлетов. Так что же возят с собой лучшие люди? Субтитры